Объяснить, что такое насилие и почему это плохо Предотвратить травлю в школе и рассказать, какими методами можно урегулировать конфликт между людьми Именно для этих целей был создан конкурс «Механизмы профилактики конфликтов в школе» Конкурс был приурочен к Международному дню ненасилия Конкурс проходит у нас два этапа Первый этап – это оценка конкурсных проектов, который длился до 16 октября И сегодня у нас... Очный, так скажем, онлайн формат. А это оценка презентации участников, защита проектов. В конкурсе приняли участие школьники и руководители проектов из шести образовательных заведений Казани. Некоторые проекты уже реализованы в школах. Какие-то уже обсуждаются для возможной реализации. Проект ориентирован на предотвращение и профилактику конфликтов в школе. То есть это буллинга, травли школьной, школьных конфликтов, то есть какие-то подходы, какие-то идеи, что они могут реализовать, какие действия могут в этом плане предпринять. Возможно, в скором будущем благодаря внедренным проектам в школах станет меньше конфликтов и насилия. Лев Диденковича Универ Ньюс.